Всем привет! Сегодня хотел бы разобрать решение головоломки Star Battle, которая была предложена для решения 18 мая на сайте Пазл Дуэль. Условия головоломки на ваших экранах: в некоторые клетки нужно поместить звезды так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой выделенной области было ровно по две звезды. Клетки со звездами не могут касаться даже углами. Это известная головоломка, и многие опытные решатели хорошо знают методы и приемы, которыми она решается. Но недавно я посмотрел одну очень интересную идею и решил составить на нее головоломку, но не очень сложную, так чтобы она решалась и классическими методами. В итоге получилась довольно простая головоломка, с которой многие справились стандартными методами. И сейчас я хотел бы рассказать авторское решение. Начнем с основной идеи. Размер поля 10 на 10 – это важно. Для другого размера идея так работать не будет, но этот размер достаточно стандартный и популярный для головоломки Star Battle. Разделим поле на квадраты 2х2. Получим 25 квадратов в 5 строк и 5 столцов. Так как клетки со звездами не касаются друг друга, даже углами, то в одном таком квадрате может находиться максимум одна звезда. Так как в каждой строке ровно 2 звезды, то в двух строках Ровно 4 звезды. Это значит, что 4 квадрата 2 на 2 будут иметь по одной звезде и 1 останется пустой. Таким образом, так как всего нужно расставить 20 звезд, из 25 квадратов будут 20 иметь ровно 1 звезду и 5 останутся пустыми. Причем в каждой строке и в каждом столбце будет ровно по 1 пустому квадрату. Как эти знания можно применить для решения данной головоломки? Рассмотрим 5 областей, расположенные в правой и нижней части поля. Первая область, вторая область, третья область, четвертая область и пятая область в самом углу. Это довольно большие области и в них целиком помещается 15 квадратов 2 на 2. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, восьмой. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 квадрат 2 на 2. Но 5 областей содержат 10 звезд. А это значит, что из этих 15 квадратов 5 останутся пустыми. И мы знаем, что пустые квадраты должны находиться в разных строках и столбцах. Это значит, что в каждой из 5 строк есть пустой квадрат. В первой строке... Он один, значит он и должен быть пустым. Во второй строке два квадрата, но правый квадрат пустым быть не может, так как в правом столбце уже есть один пустой квадрат. Значит пустой квадрат этот. В третьей строке три квадрата, но эти два квадрата пустыми быть не могут, так как в этих столбцах уже есть пустые квадраты, значит пустой квадрат этот. Аналогично в четвертой строке пустой квадрат этот и в пятой строке пустой квадрат этот. Таким образом, мы получили 5 пустых квадратов. Они расположены на диагонали. Перейдем к решению головоломки. Отметим пустые квадраты 2х2 крестиками, которые означают, что в этих клетках Звезды нет. В двух областях остались ровно по две пустые клетки. В них и есть звезды. Клетки вокруг звезд отмечаем крестиками. В них звезды быть не может, так как звезды не касаются друг друга даже углами. Рассмотрим маленькую область, состоящую из пяти клеток. В ней должно быть две звезды, и эти звезды не касаются друг друга даже углами. Значит, одна из этих звезд должна находиться здесь, а соседние отмечаем пустыми. Вторая звезда находится в одной из этих двух клеток. Значит, на этой строке остальные клетки должны быть пустыми. В этой маленькой области 4 пустые клетки. Так, чтобы две звезды не касались друг друга, они должны находиться в этих клетках. Соседние отмечаем пустыми. В этой области всего три пустые клетки. Звезды находятся тут и тут. Соседние пустые. В этой области звезды тут и тут. Дальше смотрим на вот эту область. В этой области осталось всего 4 клетки. В этих трех клетках может быть максимум одна звезда, так как они касаются друг друга в одной точке. Значит, вторая звезда вот находится в этой клетке. Эта клетка пустая. В этой области две звезды находятся в этих клетках. Соседние отмечаем пустыми. Из этих трех клеток осталась только одна пустая в ней находится звезда. В этой строчке две звезды уже есть. Остальные клетки отмечаем пустыми. В этой большой области пустыми остались только две клетки. Значит, в них должны быть звезды. Соседние отмечаем пустыми. В этом столбце уже две звезды есть. Эта клетка пустая. В этом столбце последняя вторая звезда внизу. В этой строке две звезды есть. Эти клетки пустые. В нижней области вторая звезда в углу. В этом столбце две звезды уже есть. И последняя звезда здесь. Все, задача решена. Проверяем. Все верно. Спасибо за просмотр.